Приветствую вас, други мои! В этом видео я хотел бы поговорить в плане того, что о PvE сервере именно как я его вижу и как сказать как его видят другие. Другие это кто там, кто пишет в комментариях, э, типа такие фразы, идите отсюда, с ПВЕ сервера, идите, если хотите воевать, идите на ПВП сервер, вам, туда, типа. Я, если честно, таких э, людьми, людей, дебилами считаю, абсолютными, потому что здесь также присутствуют базы группировок. Также присутствуют укрепки группировок. Все это захватывается. Там присутствуют ПВП-зоны на этих э, укрепках э, во время захватов. На базах тоже во время захватов. Так что куда деваться от клановой системы все равно. А в плане того, что, что здесь нельзя убить э, в... Вне пвп зон. Я считаю это правильно. Ну, как нельзя убить? Именно вар клан тебя может убить без проблем. Он для тебя красный, он везде тебя может убить. Это тоже правильно. Если кто хочет воевать, одевайте клан. А если ты не хочешь воевать? Снимай клан, бегай одиночкой. Неспокойно, фармся, собирайся амуницию, собирайся броню, собирайся максимальное оружие, максимальную броню собрал. И для чего, вот вы говорите, типа, ваше место на ПВ... пвп сервере. А для чего ты собираешь, ты копалка, для чего ты собираешь вот эту уэску, для чего ты собираешь оружие максимальное. У тебя же в мыслях тоже присутствует такая... Сейчас я соберу типа себе броню максимальную, соберу себе оружие максимальное и пойду куда-нибудь нагибать. Или у тебя какой менталитет ты, или что, как это назвать, что я, например, ты вот соберешь все все максимальное, больше ты ничего в этой игре не сможешь собрать себе лучше. Там уже все с этой брони какие есть. На пулеметчика всякие, пулеметы М2. Все ты накопался, все насобирал. И что ты будешь делать? Пошел на рынок, зашел, переоделся, в другую в другой сет вышел, постоял на гурмане или где-то там. Или на рынке будешь стоять, что вот я такой красивый, что я, у меня все есть. Куда дальше, к чему стремиться? Не знаю. Артефакты бегать собирать сутками. Куда ты их девать будешь? Тебя уже менять не на чем будет. У тебя весь, все склады забиты уже этим всем барахлом. На что только можно поменять эти артефакты. Это, конечно, именно мой взгляд. Я считаю, здесь было все правильно сделано. Вот эти ПВП-зоны на проводниках. Это было гораздо лучше и веселее было, что сходить за проводником. Там можно было постреляться, посоревноваться. На караване такая же канитель, тоже можно было постреляться, посоревноваться, кто его заберет этот проводник там или резуи. В пещере Паукана место кача по идее тоже было интересно. Убрали ПВП звоны, сделали откупы. Зачем нужен откуп для клана? Вот это я не понимаю, абсолютный какой-то парадокс. Не хочешь воевать? Бегай одиночкой, это всегда было внегласным правилом такое. Бегай одиночкой, копай, собирай, никто тебя там не трогает, накопал себе амуницию, собрал себе барахла. Все. Одел Квантек пошел войной заниматься там. Если хочешь, не хочешь, копай одиночкой, бегай. Зачем тебе вот эти базы туда-сюда? Зачем это тебе нужно? Патроны подешевле купить. Лучше разработчикам, как сказать, сказать, сделайте где-нибудь место для одиночек, чтобы сделать патроны подешевле. Зачем вам вообще клановая система? Зачем эти войны? Зачем это все вам? Блин, сейчас спик залезу. Зачем эти войны? Зачем это все нужно? А что... Убегаете типа с ПВЕ-сервера, если хотите воевать. Это для меня вообще неправильно. Если у кого-то есть, 50 баксов платить ну, фей, Кришни в кармане, выкидывать за переводы. Я и здесь неплохо. У меня такие же воины здесь, такие же противники есть, такие же соперники, друзья, враги. Зачем мне бегать? Вы говорите типа, вы убиваете сталкеров. Так мы же вас вообще не убиваем никого, одиночек. Да их и нереально убить, как мы вас убьем. Как вообще можно убить одиночек? А, да, в ПВП-зонах, что типа стреляем, стреляем. Так никогда не стреляли. Стреляли, конечно, это вот Шторм здесь был, еще несколько кланов были, которые одиночек. Мы стреляли тех одиночек, которые именно знаем, что это твинки вражеских кланов. В РКшке, в ТСК все это обсуждается. Например, мы знаем, что это, например, твинок того или иного клана. Он прибежал закосить под одиночку и забрать, например, артефакт какой-то дорогой. Вот его и нужно уничтожать. По идее, это политика. Нужно договариваться уметь, нужно разговаривать с людьми, а не тупо бегать нафиг, артефакты собирать, забычиться и одному, я одиночка типа туда-сюда. Разговаривать надо, учиться с кланами, с дружить. этим ну, и другое. Раньше было все. Мне казалось самое оптимальное. Потом, потом вот эти изменения, голосования какие-то. Я, кстати, не участвовал в этих голосованиях и не знаю, кто именно в них участвовал в этих всяких голосованиях, тут, что убрать вот эти ПВП зоны, там туда-сюда. Только идиоты. Вот сколько я знаю, вот кто под кланами воюет, ну, большинство. Большинство зон, Кто бегает здесь. А что у PvP-сервер, PvE PvE-сервер? PvE-сервер для меня вот именно это даже интереснее. Потому что почему вы хотите разделить, что PvE от PvP отделить именно? Что вы хотите, что на PvE-сервере чисто копать? Тут наоборот. Никто тебе не мешает накопать одеться, обуться, все тебе сделать и спокойненько начать воевать. А на ПВП сервере что ты там накопаешь? Тебя каждый придурок будет на твоем десятом, тринадцатом левеле тридцатка будет стоять и поливать нафиг. Кого ты там накопаешь? Конечно, вы там можете говорить такое, потому что вы уже тридцатки себе нафигарили. И теперь идите на ПВП Сервер мы тут покажем вам Вас нагнем Да хрена ты нагнешь Ни хрена ты не нагнешь Ты если, если Ну даже перевестись туда на ПВП сервер И что? Кто там нагнет? Кто что сможет? Если в, ты в максимальной броне С максимальным оружием нафиг, Всегда используешь хорошие патроны э, Чертовка, брусниковка Все у тебя в кармане Кого вы там нагнете? Это надо быть криворукими. Если вы криворукие какие-нибудь, то тогда да. Ты считай на равных воюешь. Тут от чего зависит? От прокачки и от использования хороших патронов, хорошей брони. Ну и чтобы руки не жопы росли немножко. Вот и все. На PvP сервере кто тебе даст вообще прокачаться или что-то там было? Там я качался на ПВП сервере до 16 что ли, когда там самое начало такое было. Начало, когда было, я качался. Там было внегласным правилом не стрелять друг друга. Все бегали и не стрелялись. Редко кто, если уверен, с оружием там хорошим, тогда уже стрелялись. А так, по идее, если все с донатным оружием бегали, там сиги вот эти себе набрали, ну и тем еще там как вот Джеки, Сиги выглядят. Ну вот эти вот донат-магазины, которые продаются, ну -мо. Никто не стрелялся. Все качались, качались, качались. А сейчас выкачались, скучно стало. И все, типа. Мы тут нагибаторы. Сбились в кучку нафиг. Мы тут нагибаторы. Хотя я там даже не знаю, кто именно. Мне как-то это даже не интересно. ПВП сервера. У меня и здесь врагов хватает на ПВЕ сервере. А что вот эти плаксы, плаксы, которые плачут там туда-сюда. Я именно для вас снимаю для плакс видео. Мой взгляд именно на игру, потому что я эту игру вижу так, что адекватно можно совмещать и ПВП и ПВЕ. и нужно для того чтобы разбогатеть одеться обуться там оружие себе завладеть нормально а потом когда обделся обулся, прокачался стреляйся потому что это плавно ПВЕ переходит в пвп вот это адекватно мой взгляд всегда должно так ну он сама игра к этому ведет сам смысл для меня игры к этому идет Развиться, одеться, обуться, а потом стреляться. Вот и все. А там кто тебе даст? Ты через смерти, через. Типа нафиг, через пиздюли себе добыть всю амуницию, типа через пиздюли. Да кому интересно, что тебя пинать-то будут? А кто тебя пинать-то будут? Кто успел первый прокачаться? Кто все тридцатки набил там? Сейчас тебе вполне. Реально все можно сделать за бабки. Возможно, это и говорят, кто там на ПВП, идите нафиг туда-сюда. Они за бабки себе все и сделали. Закинули денег, пару, ну сколько там, не знаю, тысяч пятьдесят. Ну не 50, здесь на тридцатку можно неплохо одеться, обуться, себе оружие несколько штук купить. Где-то так, тысяч 10-15, может 20. Оденешься, обудишься в уэс Оружие пятого поколения себе возьмешь. И все, жизнь у тебя наладится после 25-го левела. Кому-нибудь заплатишь там из кланов, типа бабла отстегнешь. что дайте мне место для прокачки. Вот 2-3 дня посижу, покачаюсь. Типа, вот такое что ли? Зачем мне это нужно? Мне здесь неплохо. А если такие митики, которые там ноют в обсуждениях, которые там в комментариях у меня пишут, это ваши проблемы, если вы неадекватные граждане. неадекватные граждане что сделаешь ну я вроде все что хотел обсудить именно по пвэ серверу и же не на раз не на два уже все это проговорил Это плаксы не знаю как они вообще играют то ли мы вот именно что я с многим разговаривал мне не интересно пвп типа мне не интересно пвп врут они все все им интересно им интересно чтобы их не нагибали вот это им интересно потому что они на пвп сервер сходили им там задницу намыли они прибежали сюда Потому что у них уже ну, руки и задницы просто растут. Прибежали сюда и начали здесь развиваться. Здесь проплакали, типа нам вот туда-сюда. Мы здесь хотим арты собирать. А для чего ты арты-то собираешь. Также чтобы развиться. Также, чтобы себе максимальную броню собрать. Поторговать. Если все вот так вот будут, здесь чисто копать и не воевать. Куда деньги-то будут деваться? Все копится в копилочку, что ли, нафиг. Да этот сервер загнется через, да не пару лет, нафиг, через, через год, через полтора загнется. Нафига будет сюда это золото вливать, нафиг. Все и так неплохо будут жить. Без золотишка. У всех все будет. Все радостные, приятные будут. Все в УЭСках, в разноцветных, красных, зеленых, голубых на рынке. И вот, смотри, какое, какая у меня УЭСка. У меня УЭСка сегодня голубая, а у меня зеленая. Ох, сегодня в рыжую перекрашу. Как то нафиг? У меня зеленый автомат, а у тебя красный. Значит, ты лошара такая что ли будет система поведения мне что-то не нравится от stalker один запах остается один за люди меняются просто не знаю так-то вроде старые играют здесь в основном редко когда увидишь что новый придет ну придет новый он месяц два побегает и все на этом все полномочия увы все хана заканчивается тут когда я начинал здесь играть, мне очень и очень нравилось на, на, именно на ПВЕ-сервере играть, потому что для меня это было вообще глоток свежего воздуха и интересно было. Потому что все было сделано так замечательно, так все интересно было. Вот эти ПВП-зоны, все вот это было, все хорошо было сделано. Откупов не было вот этих. А сейчас вот эти откупы потихоньку сперва, ладно, я типа... Ну ладно такой думаю. Ну пофигу. Тоже там, типа, одиночки планы решили там создать себе, бегать там в плане, типа, не знаю, базу там захватывают. Так базы то ты захватывать будешь, там ведь ПВП придется стреляться ведь четки там три вата положить придется, да и противники у тебя будут. Не один же твой план будет хотеть именно эту базу. А у них такой, вот, типа, нафиг все уйдут отсюда, я один останусь, и вот, я спокойненько захвачу. У меня база будет, вот, типа, что противодействия никакого не будет. Не получится, наверное, ребята, у вас такого совсем. Всего такого не получится Ох, тоже вот в обсуждениях там мы затронули тему, тему укрепок макс писал именно по теме укрепок что на укрепках белые ники горят очень накаляет вот этот канитель это реальный бак Потому что если ты во время, перед захватом заходишь на укрепку, остаешься на укрепке, захват начинается, у тебя принудительные ПВП не включается. Это бред конкретный. Никому это. Это бак, серьезный бак. И почему с ним не борются, вот этого я понять не могу. Ну, вроде как бы обещали исправить будем надеяться и ждать нам что тут остается надейся и жди обсуждай правда некоторые еще и умудряются там обосрать всякое граждане неадекватные Сами не стреляются, блин, либо вообще одиночкой бегают, либо в водку постоянно и еще пытаются что-то там наворотить свое. Не знаю, куда несет придурков, сидели бы спокойно, жили бы и радовались своей жизни. Так у них уже везде, вон они и на дуде сидят там целой толпой, и... где только не сидят нафиг на проводник ходят подобрать, ну чисто подобрать артефакт за него не надо, не драться ничего, взял с земли подобрал, его. кто успел первых хватанул и все вот я радость типа любой одиночка любой ну может пойти туда и подобрать себе проводник или там который за, за который арты раньше реально драться приходилось Такая вот комитет. Чуть не сдох. Да. Ну все равно, а куда деваться, не знаю. Я бы так-то свалил бы на ПвП. Неохота мне 50, 50 баксов эти платить из чего я их вообще должен платить если почему мне не предоставили бесплатную возможность например если когда выбор был например что они сделают какие-то изменения например вот, разработчики делают изменения например что убирают по рукой зоны сейчас еще базы им там убрать остается и вообще тут рай земной будет как опалок или вне земной что они вообще тут делать будут, я вообще не представляю. Мне кажется, вот это нытики, это пиздюлями замученные личности. Конкретно замученные пиздюлями личности. Где только их не пинали. Их, наверное, еще в школе начали бить нафиг. В школе пиздили-пиздили, потом они в игру пришли, их здесь пиздили-пиздили нафиг, и у них уже эта нервная система нафиг. На пределе своих возможностей они бедолаги и могут там только писать всякие гадости. Нет, по идее, нужно ненавидеть своего врага, если э, воюешь там, с какой-то группировкой. Я, думаю, я считаю, что это даже хорошо, что нужно ненавидеть своего врага. Гораздо будет эффективнее. Так это же не враги, они даже в группировках, вот тут пишет там в обсуждениях, в комментах. Они даже в войнах не участвуют. Идите на пвп, типа здесь это. Вам что там скучно, что ли, давай никому Некому задницу намылить. Я именно вот по этим обсуждениям, что там сильно меня затронуло, это недель что говорят, типа, вот ПВЕ-сервер это не для стрельбы, что ПВЕ-сервер чисто для копалок, для сборщиков. Я не знаю, копал кто такие. Для «Да чего копать? Для того, чтобы воевать, е На патроны деньги, на патроны деньги, броню себе какую-то там скрафтить, купить. У вас, одиночек, вообще никто не стреляет. И так, нафиг. Сидите, молчите, Ва ваше дело такое, бегайте, собирайте, нафиг, крысти. Крыса-сервер, реально. Здесь не надо ничего воевать, кто успел спиздануть и все. Не нужно никаких ни сил, ни умений, ничего. А, только умение резко схватить, резко схватить артефакт или там резонатор с дуры. Чисто хватанул и подбежал, вот и все. Не надо за это не воевать, ничего. Спокойненько все забираешь и все, жизнь твоя на высоте. Потом продал и сразу миллионер. Не знаю, куда вы эти деньги потом, правда, будете складывать. Миллионерами в игре хотите стать. Всеми. Деньги группировкам нужны для чего? Чтобы одевать новых бойцов, чтобы соединяться в группу, в гораздо более сильные группы. И воевать между собой, захватывать новые территории. Это интересно, захваты. Да -мо! Ох, бляха-буха, чуть-чуть по рукам не вошло. Ой, блин, залагивает со съемкой. Ну ничего, ничего. Не залагивает, блин. Давай, Ну вот, а... <coughs> так, у меня еще и буснитки нету. Надо на рынок двигать. все это дергает когда лагает, прикольно. ФПС маленький, все, здесь вообще стреляться нереально будет. Так все настройки убавил. Только это. И еще эта тема их вообще затрагивает, когда мы начинаем обсуждать что-то, либо, обсу... ой ой патроны кончились, Ай, Начинаем обсуждать ту или иную тему, например, по захватам, по оборонам, пишем там разработчикам обсуждения какие-то ведем А эти туда скорее и ревут. Идите отсюда, скорее убегайте, идите на ПВП, там у вас будет все, что ни захотите, там туда-сюда, там стреляйте, туда, -сюда. блин. Идите сами нафиг на ПВП и там копайте. Вот это будет нормально. Чтобы не мешали здесь вот эти одиночки нафиг. Иной раз подобрать нафиг нормальные арты. А то приходится иной раз бабки выкладывать, чтобы... Давай, уговоришь. Купить ту или иную запчасть. Барыги. Барыги. Это сугубо личный взгляд на эту всю проблему туда-сюда. Так, что у меня? 6 патронов не хватило дойти. Ну, ладно. Потом скажу схожу. Повыли, что неохота на сейчас спускаться. Ладно, всем удачи. На этом я закончу вот это обсуждение по теме PvE сервера. Это был сугубо личный взгляд. Кому было интересно, хорошо, кому не интересно, ваши проблемы. Всем удачи, всем пока.